В ночь с 12 на 13 августа 2019 года жители Казани смогут увидеть в небе метеоритный поток Персиды. Этот звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений, наряду с апрельскими лиридами и декабрьскими геминидами. Метеорный поток образуется при прохождении Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Тутля. Частицы размером с песчинку сгорают в атмосфере планеты, образуя звездный дождь. Считается, что максимум вот этих вот падающих звезд будет наблюдаться с 12 по 13 августа ночью. Хочу объяснить, что вообще самое лучшее время для наблюдения метеорных потоков — это где-то в районе ну, 2-3 часа ночи. Потому что как раз наша Земля входит в это облако пыли под таким углом, что, разумеется, мы наилучшим образом будем видеть максимальное число вот этих вот пылинок, влетающих в нашу атмосферу. Персиды являются едва ли не самым динамичным, стабильным и красивым ежегодным звездопадом. Для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономические приборы, поэтому насладиться ночным зрелищем может любой желающий. Смотреть на метеорный поток лучше, разумеется, если вы любительской э, такой вот... Э, атмосфере, то смотреть нужно именно глазами, потому что в телескоп вы не увидите практически этих следов от метеоров, так как они распространены по всей небесной сфере. А телескоп, он как бы рассматривает небольшой участок на этой сфере. И разумеется, те, кто хотят наблюдать, именно нужно смотреть своими глазами. У Казанского федерального университета есть уникальный астрономический комплекс широкоугольного мониторинга небесной сферы с субсекундным временным разрешением – мегатартория Этот многоканальный мониторинговый телескоп в автоматическом режиме отслеживает и анализирует быстро протекающие процессы во Вселенной, в том числе и фиксирует метеорные потоки. Она именно профессионально нацелена на то, чтобы фиксировать вот следы от этих влетающих в нашу атмосферу метеорных частиц. И составляются большие базы данных, которыми, в частности, мы занимаемся их обработкой. Следующее космическое шоу в таких масштабах начнется в ноябре. Пик звездопада Леониды придется с 17 на 18 ноября. Лилия Талипова, Универньюз.